замаячил продюсер ну, да. такого уровня как Филипп Киркоров, а может быть и сам Филипп Киркоров, ну и сказал бы, ну ладно, что скажу, давай попробуем сначала, если бы это был снова тот самый контракт, который То самый тот самый контракт, нет. Который... <связь> это что-то нет. А вы по-прежнему ощущаете себя рыжей или это ну как, это уже данные. Просто с этим имели успех. Я была блондинка и поняла, что это совершенно не мой цвет. Это брюнетка. Да. брюнетка не Рыки. Рыки. Рыки. Это были. Рыки. Это были парики, сейчас есть прекрасные, прекрасные парики, так скажем, которые могут сойти из натуральные волосы, поэтому да. так менять цвет волос мне бы не хотелось. А. все-таки ры... это мое рыжий бить вот постепенно жили и присвоились так. Ну, что, Нэ, спасибо вам большое за наш сегодняшний разговор. Я надеюсь, что на для ребенка все-таки появится какой-то продюсер, который вообще просто скрыл, а мы на Вы всегда дрались у него как лед. Когда будет в класс, очень интересно, так ну, сидят родители, там педагоги, я говорю, и все так... Я для всех и для всех вас присутствующих хочу сказать, в баре никого нет. Вообще. Я просто знаю, что это было неизвестное. Было пять телефонных номеров у Владислава, враг номер один, буквально там было так. Враг номер один, враг номер два, враг номер три, враг номер четыре. Вечерние новости в студии Анна Павлова. Основная тема выпуска. Судопысячные митинги на востоке Украины. В Харькове и Донецке захвачены в городе На поле свистят. Житель одного из многократных в Ярославле пытается найти управу на соседа, который сам опросил себя санитаром двора. Комсомольцы ровно 25 лет назад в норвежском море затонула коллекция подводная лодка. Пошпалам домой по привычке, почему маршрут, по которому ходят школьники в одном из сил Узбекистана, и называют дорогой смерти. Мяч на стороне армии Бразилии за два месяца за чемпионата мира по футболу переходит на чрезвычайное положение. Россия набирает популярность в колокольцах. Ситуация на востоке Украины резко обострилась за последние сутки. Участники акции протеста захватывают здания областных администраций и силовых ведомств. Милиция в действии митингующих практически не вмешивается. Последние новости из Донецка в репортаже нашего корреспондента Дмитрия Томачева. Снова здесь звучат а, патриотические песни. А, на площади перед администрацией, перед областной администрацией сейчас а, постоянно прибывают люди. Вот я попрошу оператора чуть а, повернуть камеру в сторону. Мы видим, что а, здесь собрались сотни людей. Ну, примерно столько же по нашим подсчетам сейчас находится и внутри. За ночь здесь значительно выросли баррикады. и основы покрышки, а, обмотанные количеством проволокой. охраняют а, периметр а, молодые люди в масках. Для тех, кто находится на площади, организован пункт питания, где людям предлагают бесплатно чай бутерброды. Организованы пункты обогрева, сделаны чаши для костров и старых бочек. Люди сейчас вот буквально в течение часа должны собраться, чтобы определить, скажем так, назначить Народный совет для того, чтобы решать вопрос о референдуме о самоопределении статуса Донецкой области. Люди просили всю ночь ждали появиться здесь областных депутатов, депутатов областного совета, чтобы э, с их участием решать этот вопрос, но э, никто из них, насколько мы знаем, так за ночи здесь не появился. Участники протестных акций в Донецке намерены сформировать народный областной совет. Они потребовали немедленно создать неочередную сеть областного совета и провести референдум о федерализации, то есть расширении полноморья регионов. О том, как развивались события в городе минувшей ночью, в репортаже нашей съемочной группы десятки молодых людей. Большинство в масках глава МВД Украины уже пообещало к киевским протестным движениям востока страны. Цитата, жесткий подход. Впрочем, можно увидеть и людей пожилого возраста. еще воскресенье в 10 часов утра мы прыгали на площадь Ленина. Заходил митинг, а потом мы пришли взятие этой вот с вечера здание целиком перешло под контроль народных дружин. На улице что-то согреться, разжигая костры в бочках, внутри развернуты буфеты и Пункт. Среди врачей, исключительно добровольцы, исполняющие свой долг свободное от работы время. Некоторые медицинские учреждения запрещают под страх увольнения медработникам пребывать на митер как медицинскую помощь пострадавшим. Мы вот хотим напомнить тем, кто выдает такие приказания, что это является прямым нарушением не только врачебного долга и всякого но и нарушением уголовного кодекса Украины. Раз, и два, это является пробуждением к нарушению уголовного кодекса теми медработниками, которые вынуждены следовать таким указаниям. Тем временем в Донецк тягиваются жители соседних шахтерских городов. Я работаю на шахте, я хочу работать, зарабатывать, хочу кормить свою семью. А это все эти все олигархи, они не дают нам работать. Мы хотим работать, мы хотим обеспечивать свои семьи, а мы не хотим быть подстегами ЕС и там всех остального. И натовских солдат тут не будет. Я не шалей. Шалей. труда, я работал в шахте, получил травму в шахте. И я от этого имею, я ничего не имею. Я пришел до справедливости. У меня два сына. Два сына работают в шахте. Я хочу, чтобы они нормально работали. Чтобы было как положено. Как в на настоящей стране. Они а в этом бардаке, как сейчас у нас в Там штурм областной администрации длился недолго. После многотысячного воскресного митинга протестующие к подошли к центральному входу. Некоторым удалось прорваться внутрь через боковые двери и окна. По знаки с На скрыльцом администрации вместо украинского подняли российский флаг. Тем временем другая группа митингующих заняла здание областного управления СБУ. Люди здесь настроены не менее решительно. Дмитрий Помачев, Олег Никифов, Дмитрий Кучеряев, Первый канал Донецк. Здание. И спокойно сейчас и в Харькове, где активисты, которые требовали наведения порядка и возвращения легитимных властей, также захватили областную администрацию. Люди провели в здании всю ночь. При этом региональные депутаты, вызванные для проведения переговоров, отказались от диалога с митингующими. Бурные события между тем разворачивались также в Луганске и Одессе. Репортаж Клима Фанаткина. В Харьковской областной администрации натягивающие пришли урагать им. Противлении им стали оказывать даже наряды милиции, которые дежурили здесь круглосуточно. Они просто расступились перед Краковчанами с Россией. Это наши братья. Там живут все мои родственники. Мой, мой дет садит в грязьких лесах. Я не могу продать это, придать и продать это все. То, что требуется, не правило, а принять 9 мая. Я не уйду отсюда сюда до последнего. Если я даже упаду здесь, я не уйду все равно. Сейчас около 10 человек, если будучи пытаются договориться с оставшимися в здании областной администрации милиционерами, чтобы те покинули здание. Как вы можете видеть, сейчас из золота появился российский флаг, примерно Никто не сопротивлялся. Небольшими группами милиционеры, находившиеся внутри живого коридора, покидали администрацию. Следут будут журналистов. На лестницах уже живут добровольцы, обеспечивают порядок. Многие в масках опасаются преследований. Говорят, главное, чтобы все и дальше проходило мирно. Народ закипел. Потому что мы поняли, что нас просто не хотят отпустить специализации из-за Мы хотим Мнение саратовчан было услышано. Очень большое социальное напряжение. Люди, люди готовы ко всему. Люди готовы ко всему. Сейчас власть, которая пришла, разрушает нашу гробу. Это не народная воля, это раковая опухоли на теле Украины. События развивались стремительно. Все началось днем на площади Свободы в центре Харькова. В какой-то момент толпа окружила памятник Деплинина. Дальше шествие по городу российского консульства, А это уже буквально через час. Это шумовые гранаты, баллоны со свежеготочивым газом и выстрелы. Мирный митинг жителей Харькова чуть не закончился кровопролитием. Около 20 известных провокаторов, как оказалось, активистов правого сектора, поджидали в в самом центре города. Неизвестные явно были настроены агрессивно. Шлопы от самодельных бомб на асфальте в руках у жителей поднятые генитарно. Это нашли там, где по посадить за решетку. Они вывезти их туда э, за и потом отпустить. Они сюда вернутся, опять будут провокации. Если сегодня то все это в раз, всего, будут уже из-за на прокатилась по всему югу востоку Украины. Луганские горожане вначале перекрыли центральную улицу города, затем заплатили здание службы безопасности Украины, украинский флаг на российский. Требовали освобождения Удалось добиться освобождения шести активистов, тоже арестованных накануне, известно от девяти пострадавших. Он освободить народного мэра, и тысячи жителей Мариуполя. Масло в огонь местные власти, когда арестовали Дмитрия Кузьмента. Его задержали в пятницу, а уже всю воду он оказался списком сезон под арестом. Лозунги звучали и на площади Куликового поля в Одессе. За не помешали тысячам адресников страсти. Короткий период, пока они были власти, пока они проводили майдан, они уже довели дорожки. Да, чай похоже в силу ограничения срока пребывания на Украине для граждан России. По новым правилам, наши соотечественники могут временно находиться на украинской территории не более 90 дней в течение этого года с момента первого въезда. Исключение сделано везде жителей приграничных регионов. До сих пор по течении трех месяцев можно было выехать обратно в Россию и тут же на законных основаниях вернуться на Украину. Добавлю, что безвизовый режим существующий между двумя государствами сохраняется. По другим темам, для у Подводит итоги выборов мэра. После обработки всех бюллетеней побеждает коммунист Анатолий Лопать. При ясном снижении третьей он набрал 43,75% голосов. Его главный соперник, исполняющий обязанности главы города, представитель Единой России Владимир Знавцов, около 40%. Никто из остальных девяти кандидатов не смог составить серьезную конкуренцию лидерам. Насрочные выборы в Новосибирске были объявлены после того, как мэр Владимир Городецкий, занимавший пост около 13 лет, вошел в правительство области. Ярославль разбирается в обстоятельствах стрельбы во дворе жилого дома. Виновник установлен, но грозит ему, судя по всему, только штраф. Огонь местный житель ввел из пневматического ружья, на которое не требуется рецензии. Кто был в мишени снайпера, выяснял Виктор Аверин. Житель Ярославля Игорь не подумал бы, что прогулки во дворе его дома могут быть опасны, если бы в один из вечеров над его головой не начали свистеть пули. Решив, что стал мишенью какого-то безумца, укрылся за деревом и вызвал полицию. Было установлено, что данный выстрел совершил пенсионер со своего балкона квартиры, расположенной на третьем этаже. По существующим законам, никакой лицензии на покупку и хранение такого пневматического ружья не требуется. При этом именно эта модель является одной из самых мощных в своем классе и может нанести серьезный вред человеку. Но по словам самого стрелка, отказавшегося общаться с журналистами напрямую, его целью были вовсе не люди. усей мертвыми птицами, которые при жизни никогда и никому не причиняли беспокойство. Мужчина сказал, что не стоит переживать, что это все абсолютно нормально. Я говорю, ты утром выход стрелять, и как бы это для меня это норма. А кто будет в гарантии, что он по нам не начнет стрелять или по детям по нашему? Татьяна всю зиму подкармливала голубей и воробьев. Этим же занимались многие взрослые дети, мастерившие кормушки. Никто из них не замечал навязчивого присутствия ворон, но зато теперь почти все беспокоятся о физическом состоянии соседа. И нет ли в его арсенале еще какого-нибудь оружия? Если мы не будем реагировать, то, наверное, как бы его возражение, она будет, ну, и его и вообще конкретно таких людей, она будет в зависимости от реакции общества. Да? Мы не реагируем, и он... Начинает себя вести таким образом, как считает Поэтому я считаю, что общество обязательно должно отреагировать. Сейчас жители дома готовят коллективное обращение в прокуратуру, чтобы там взяли на контроль расследование этого происшествия. И хотя решение будет принимать суд, полиция уверена, что виновный к стрельбе не сможет избежать наказания. С 30 июля 2013 года внесены изменения федеральным законом, внесены изменения в административный кодекс. В частности, были внесены изменения и об ужесточении административной ответственности за э, стрельбу из оружия, не для этого места. Максимальное наказание, которое грозит стрелку, это штраф в размере 100 тысяч рублей и конфискация оружия. Виктор Аэрин, Екатерина Белова, Первый канал. В республике Коми авария с участием рейсового автобуса унесла жизнь шести человек. Машина с людьми столкнулась с грузовиком на федеральной трассе «Вятка» в числе погибших 13-летних подростков. Также МЧС сообщает о шести пострадавших. На месте аварии сейчас работает автоинспектор. Одной из причин, за которой могла стать погода. По предварительным данным, из-за снежного вихря водителя большегруза пришлось экстренно затормозить. насколько дорогу дороге полупрецепт занесло, что он касательной задел автобус в который перевозил людей между поселками. Это вечерние новости. Смотрите далее в нашей программе. В памяти комсомольца ровно 25 лет назад в Норвежском море затонула советская подводная лодка. По словам домой по привычке, почему маршрут, по которому ходят школьники в одном из сел Дагестана, называют «Дорогой смерти». Мяч на стороне армии Бразилия за два до чемпионата мира по футболу переходит на чрезвычайное положение. Ни феми, ни, шампунь, ни в России набирает популярность в клуб во всем буквально через пару минут после рекламы. Крапика на зеленый кофе способствует снижению веса и моделированию фигуры. Крапикана слим зеленый кофе. Тропическое чудо для обновной стройности. Учеба в институте. Отличное время, чтобы попробовать контактные линзы. Но у меня были сомнения. Контактные линзы Акубью уникальны. У них золотая, могут дышать. А благодаря технологии Хайдрофли, линзы такие комфортные, как будто их нет на глазах. Вау, все мои сомнения сидят. Попробуйте линзы Акубью. Если они не подойдут, мы вернем деньги. Подробности на кубни.ру. Что такое любовь? Ну, это когда ты улыбаешься. Ждешь. А потом бежишь изо всех сил и радуешься встрече, когда ты знаешь, о чем мечтает мама. А мама знает, о чем мечтаешь ты. Киндер-шоколад – лучший способ передать любовь. Киндер-шоколад благодарит участников конкурса и поздравляет победителей. Подробности на киндер-шоколад.ру А потом берешь гантели и уже зарабатываешь. Сейчас, подожди минутку. А мне мобильный МТС оплачивает, если я весь месяц? И мне оплатит, если я буду... Да, ну, только не забывай всегда... Получите карту МТС-деньги, расплачивайтесь, и мы перечислим 3% на ваш мобильный счет МТС. МТС-банк. Эстей, мое отношение Акция на моток Steel. акции на сайте Steil.ru. Шти Лохи момент. Девочки, киндер. Первая авария подводной лодки, о которой сообщили открыто. Сохранились фотографии. Моряки сгрудились вокруг перевернутого плотика. В ледяной воде человек выдерживает не более 15 минут. Они продержались полтора часа. После того, как подводная лодка шла под воду, и мы услышали через некоторое время какие-то хвостки взрывы. Мы тогда думали, что это взрыв на подводной лодке. Суда смогли подойти только к вечеру. Дату гибели АПЛ Комсомолец. по пути в школу приходится учащимся в одном из дагестанских сел. Большая часть пути до классов проходит вдоль железной дороги. Многие вместо узкой тропинки предпочитают идти прямо по рельсам. Почему в крупном поселке до сих пор нет своей школы и нормальной дороги, вы снял Гусейн-Гусейнов? Дети знают, что опасно, но другого пути у них нет. В поселке, которому уже больше ста лет до сих пор нет нормальных дорог, по исключением главной улицы. И это несмотря на то, что живут здесь больше 12 тысяч человек. Каждый день по дороге в школу ребятам из поселка Бережи приходится выбирать. за заметки благостоятельные развития проселочной дороги, которые напоминают больше болота по судождей. Или вот этот очень опасный маршрут по железной дороге, для помимо электрички, которая курси. Школу среднем занимает полчаса, и основная его часть по шпалам. Ити по уходистой дороги почти два километра мало кто решается. Местные жители уже назвали этот маршрут «дорогой смерти». Совсем недавно здесь погиб ребенок. Семиклассница Хаса Абдулаева возвращалась вместе с подругами после школы домой. Девочки видели поезд, который шел им навстречу, но он был на соседнем пути. А то, что сзади не движется еще один состав из-за общего шума и стука колес, они просто не поняли. Не спасло и то, что машинист гудел. Дети подумали, что сигналист тот встречный. Она тоже спела. Чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме, жители поселка неделю не отправляли детей в школу. В ответ районной администрации пообещали выделить для поселка автобус один на две сотни учеников. Например, сейчас данный момент не надо. Нам данный. Школу нас строить. Здесь. Здесь у нас школа. У нас трое детей. Я поживу долгих да, пускать не буду. По словам местных жителей, уже много лет им обещают и построить здесь школу и привести в порядок дороги. Но дальше обещаний дело не идет. Белиджинцы уже сами стали искать выходы из положения. Предложение им здесь вот в, в общежитии купили 2 года. Предложили, чтобы здесь была у нас школа до 12. Родители школы нет требуют, чтобы занятия перенесли в это здание на управление образованием Пока это невозможно. До конца этого учебного года мы будем осуществлять подвозь детей и, соответственно, и ремонт этого здания, и другие проблемы связанные с организацией учебного процесса, учебного процесса. Ну, надеюсь, я уверен, что мы решим. В ближайшее время здания должны перевести на баланс местного управления образованием. Тогда можно будет начать ремонт. Для переоборудования помещений под классы потребуется несколько месяцев. Чиновники просят набраться терпения и дождаться 1 сентября. К этому сроку школа в поселке должна быть готова. Гусенин Альберт Альберс Магомедов, Руслан Ахмедов, Первый канал, Бегестан. Шанс вырастить и воспитать ребенка в нормальных условиях дает благотворительный проект «Дом для мамы» женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Горько жительница кризисного центра своя драматическая история, но одна общая мечта, чтобы все плохое осталось позади. Тему продолжит Оксана Прудникова. Совсем чужие люди здесь становятся родными. местами для мамы живут те, у кого своего дома нет. Беременные и с детьми. У всех очень разные, в то же время похожие истории. Из все живущих здесь женщин на съемки согласились только трое. Не все готовы показывать лица и уж тем более рассказывать то, о чем хочется забыть. Я хотела же оставить, я все отказалась практически. Хорошо, что вы подписали эти документы. Ну, я всю жизнь этот сладко, стоящий на руках у мамы ребенок, мог оказаться в детском доме. 19-летняя Маша от дочки была готова отказаться. и с трудным ребенком было некуда. Отец малышки их бросил родственники родственники отвернули. Врачи посоветовали обратиться в дом для мамы. Из роддома Маша сразу приехала сюда. Но ничего не было. Коснул. больше ничего, В последней комнате поселилась Аня. Ей на седьмом месяце беременности оставаться жить гражданским мужем в строительном вагончике дальше было уже нельзя. Пока муж ищет работу и нормальное жилье, девушка готовится к рождению ребенка. Друг у нее это вторая беременность. Старшего сына у Ани отобрали родственники первого мужа. Тогда ей было совсем не без семьи. А что было за жизнь? Наркотическое. У меня все было в потеряла все жилье, потеряла леданку. Ну, что можно было потеряло, поэтому Хочется создать серию. Для каждой женщины психологи разрабатывают индивидуальную программу реабилитации, чтобы мамы могли как можно скорее решить проблемы с жильем, им находят работу на дому. Когда уже есть движение, начинают искать квартиру или комнату. Срезом всегда помогают, покупают мебели, вещи. Впрочем, съезжать отсюда женщин не торопят. Трубляться а, и он зависит от жизненной ситуации мамы, от ее конкретной ситуации и от ее желания и старания отменить эту ситуацию. Еще два года назад у Галины не было ни денег, ни жилья. Ее с домами, а детьми родственники буквально выгнали на улицу. Стало потому что в детстве на руках жилья, он все равно с помощью мамы она пошла меня в квартиру. Она долго считалась по знакомым, а потом узнала о доме для мамы, который тогда только открылся. Теперь она его выпускница. Именно так в доме называют тех, кто уже живет самостоятельно. Гарина снимает квартиру, работает, но ее все равно не забывает. Даже спустя год после выпуска волонтеры привозят продукты. Молодые мамы, которым пока больше идти некуда, вот в этом двухэтажном доме. Он небольшой, рассчитан всего на 10 человек, но за два года, которые существуют в следующем у помощь получили десятки Здесь не смотрят на прописку, возраст и количество детей. Бесплатно на деньги благотворителей помогают всем, кому эта помощь действительно нужна. Оксана Крудникова, Владимир Бокарев, Олег Круппен, Лилия Зорина, Первый канал. Современные компьютерные технологии, поставленные на службу, казалось бы, одного из самых консервативных государственных институтов. Обратиться в суд и получить ответ теперь можно посетить, даже не выходя из дома или офиса. О том, как это работает в Мосгорсуде, узнал Кирилл Брайан. Опять кино, причем абсолютно бесплатно, уже давно почему-то норма жизни. Ставил плашку в телевизор, и, пожалуйста, все что угодно в хорошем качестве, не выходя из дома. Но вообще-то это воровство, равно что оттаскать продукты в полки в вот только привыкнуть к этой местной многим пока слишком сложно. И ведь сколько заманчивых предложений в сети достаточно кликнуть мышкой, но кто бы мог подумать, что именно интернет поможет бороться с такими предложениями. Так называемый антипиратский закон действует уже 8 месяцев. За это время больше сотни судебных решений. Единственная инстанция Мосгурсуд. Заявление правообладателей могут подать в электронном виде прямо на сайте. А так быстрее. Поступает из того, Гулина, какая случая работа в писалах я работаю в три суде. Все в этот же день принимают обеспечительные меры и направляют все для исполнения. И в течение суток будет блокироваться сайт, который распространяет, нарушает права обладателя сутки. Определение судья тоже по сети отправит в Роскомнадзор, который при необходимости заблокирует сайт с пиратским видео, причем очень быстро. Оставление является принципиально важным, потому что если... Пиратское видео появилось в сети, оно начинает распространяться, оно, да, начинается перешевать, уходит на другие края. поэтому э, момент быстрой блокировки является специально важным. Современными судебными технологиями уже воспользовались многие правообладатели. Оказалось, можно обойтись без бумажной волокиты. Достаточно, как правило, скриншотом с интернет-странички, где мы размещаем нелегально. Приложить копии документов, подтверждающие права на этот сервис, да? и отправить в электронную оборудование. И обеспечить номера работы. А при тексте можно судить хотя бы по настойчивым попыткам хакера подрушить серверы Морбурсуда. Многим система явно мешает. За время функционирования системы прошло больше десятка атак, каждый из которых участвовал от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч компьютеров. Даже отключение электричества не помеха. Для серверов своя система дисперепрессирована. Военного питания такая же только гораздо мощнее для автономной работы всех остальных потребителей зданий, а их немало. Здесь хотя бы видеозапись каждого заседания, камеры залах и микрофоны направлены на всех участников процесса. Запись потом хранится почти год. Смотреть можно в любой момент. Например, <плодисменты> граждане часто ссылаются на то, что протокол заседаний не точен. Здесь у нас есть видеозапись. А, мы ее посмотрели, проверили и, соответственно, определили, насколько точно... Сейчас на залах заседаний просто не может вместить всех желающих. На этот случай есть трансляция. Здесь можно видеть и слушать все, что происходит внутри в режиме онлайн, а вот привычного бумажного спуска делать уже не встретишь. Бумагу заменили современные технологии, так называемые информационные киоски. Основная функция ⁇ информировать граждан о делах, которые слушаются сегодня в каждом конкретном зале. Соответственно, города не могут посмотреть, а какие заседания уже прошли, текущие заседания и какие заседания в этом зале еще будут. Можно узнать и подробности о каждом деле, и даже посмотреть некоторые документы, или найти дорогу к нужному залу на интерактивной карте. Скоро даже появится возможность проложить маршрут. Все это экономит время, как и еще одно новшество. Осмотрит председателя на сайте суда. По сути, это электронная приемная. Достаточно просто зарегистрироваться и потом отправить жалобу или обращение. И также в электронном виде получить ответ. Оказалось удобно, ведь ехать ради этого в суд не нужно. говорят, все вместе, пока первый шаг к электронному правосудию. При современных технологиях это уже по. Кирилл Брайнин, Ксения огромного Александр Авшаров и Владимир в Первый канал. О том, чем закончилась студенческая вечеринка на пляже Санта-Барбара, расскажем через пару минут по -ферикам. Первый год в институте. Отличное время, чтобы попробовать контактные линзы. Но у меня были сомнения, поэтому я обратилась за советом в опыту. Контактные линзы окружил последнего поколения уникальны. Их легко надевать и снимать. В них глаза могут дышать. А благодаря технологии HydroClear, линзы такие комфортные, как будто их нет на глазах. Вау, все мои сомнения и хиллы. Линза за я всегда чувствую себя уверенно. Попробуйте линзы, и если они вам не подойдут, мы вернем деньги. Подробности на QG.ru. Хочу за удовольствие, надо платить? Но надеюсь, новый, дефектный домик, нежнейший парожок с восхитительным вкусом кирамицов. Эмульсионный крем Северского. 10 компонентов. из десяти признаков.